Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, и сегодня выходит новый бой на моем фейке, 11 уровне. Э -э, кто не знает, у меня есть три странички в игре, то есть это моя основа, это фейк вормикс с нуля, где я снимаю, и это 11 уровень, где я начал играть, когда я брал себя в команду еще на своей основе, сам себя, свой фейк, э -э, когда было модно брать в команду зомбаков, э -э, мелких чтобы пройти босса, или играть на ставках там, и так далее. Короче, вот, эта страничка, она прокачалась у меня до 11 уровня, и теперь я отсюда не уйду никогда, но с этого уровня имею в виду. Тут довольно-таки неплохой арсенал имеется. Вот, тут я взялся с собой также штучное оружие. То есть у меня имеется шокер, имеется УЗИ улучшенное также, Улучшенная эта фигня имеется, улучшенная это, улучшенная это, все короче, улучшенное тут у меня как бы минка улучшенная, э, пулемет даже улучшил, НЛОшка есть также, хоть не улучшенная, но все-таки имеется. Ледяная базука, ледяная мина, э, этот, веревка, ну, она у всех как бы есть, понятное дело. Э, дробаш, фриз, спорт, черекены улучшенные, балка не при пушка для выносов каких-то. Ну и дальше переход хода, паук. Огнемет, даже вот барашек имеется. Ну, в принципе, довольно-таки неплохой тут арсенал имеется, ребята. Это арсенал, в принципе, нормальный для такого-то уровня. Плюс у меня имеется хорошая команда, довольно-таки неплохая. То есть тут можно этим персонажем тут можно жарить спокойно. По 10 хп огнемет сносит. У этой шапки имеется урон к огню хороший. Плюс тут у меня зомбак, чтобы воскрешать персонажей вражеских убитых. И вроде бы... Кстати, тут нет достижений, ну есть достижения, только тут нету вертолета у меня до сих пор еще, и нету перчатки, нету ничего, короче, вот. Надо будет поиграть тут, надо будет прокачаться, надо будет купить тут что-нибудь, докупить, короче, насыграю тут, все. И сегодня я уже поиграл, ребята, и решил для вас снять мой Бой. Вот, поехали снимать бой новый. ребята, не с самого воя, а будем проходить гонку на веревках. Сначала я пройду гонку на веревках. Хочу, в принципе, сегодня узнать, дают ли опыт на гонках. Вот. Думаю, пройду даже такую гонку, потому что я уже проходил эту гонку и не раз. Если не пройду, значит не пройду. Короче, я просто буду пробовать, ребят, пройти гонку. Так. Так. Хорошо. Хорошо. Очень много всего намешано было. Минки, эти, лазеры. Но я прошел все-таки. Тут дальше будут тоже лазеры эти. Давайте карту осмотрим пока что. Тут, в принципе, все вроде бы легко, не сложно. А самое трудное это в конце, конечно же. Ну, и думаю, да, в конце только. И эта пушка тоже, она бывает иногда для меня трудная. Ну, иногда только. Иногда прохожу сразу, иногда туплю. В общем-то, такие дела. Качество убираю пониже, ребята. Кстати, этот фейк я буду прокачивать. Знаете почему? Потому что не хочу сейчас играть на основе на своей. Надоело, просто надоело. И все, чуть вход ход не сразу. Еще. Ну ладно, не сразу. там. Надоело, ребят, играть на основе на моей. Ну, в смысле, не должно, надоело. Просто я взял Рубиновую Лигу. Uh, как бы, и дальше не хочу играть просто-напросто уже нет смысла играть никакого я хотел брать топ-10, но я понял то, что мне как бы играть лень уже, как бы то есть я мог бы взять, конечно, топ-10 uh, в Рубиновой Лиге, да но что-то мне лень играть уже, как бы шапки тем более не очень хорошие, если было бы шапка какая-то супер-охуенная типа, я бы, конечно, мог поиграть но ну, и то спорный вариант вот так вот я взял Рубинку и все, не хочу больше играть как бы Главное, главное, что я взял Рубиновую Лигу, ребята. Вот. И дальше могу играть, где, где захочу. И делать то, что захочу я сам. Вот я хочу поиграть на этом уровне. Снять для вас видосик. То есть новый бой. но ну, это как гонка, типа считается сейчас. я снимаю гонку, но... Э, сейчас я буду снимать еще бой, ребят сам. После этой гонки я начну бой снимать сам. Так, прошли. Тут я остаюсь, чтобы... Подождать пока время остановится мое и я могу уже дальше пойти этот человек даже не может залезть наверх какой-то Диман э, Диман Биби какой-то Баби или как он фамилия Украинец короче Хохол в принципе неважно кто он главное что он мубас вот такие дела он не может собраться даже туда он вообще кто по жизни не знаю кто по жизни короче в принципе главное что я сейчас по жизни лучший игрок то есть я могу сделать вот так просто. Тихо-тихо-тихо-тихо. все я залез. И пока что у меня полный хп, ребята. Я его просто сохраняю. Чтоб он, короче, там не сел внизу. Надо было, конечно, над ним поиздеваться немножко. чтобы он, короче, вообще остался внизу где-то там, да. Чтобы он, короче, сдался. Потом мне... Ну, пускай играет. Ладно, пускай играет вместе со мной. Почему бы и нет? Пускай. Пускай тупанёт. Пускай сдастся. Потому что он вряд ли даже... Он не может даже... Вниз просто у него спуститься даже, дебил, блядь. Вот, спустился кое-как. Неужели? Неужели? Не Непростой полгода, бля. Поднимайся наверх, в принципе. И ты, скорее всего, там тоже не поднимемся, не поднимешься. Хотя, смотрите, поднялся почти. Поч -поч -поч почти получилось у чувака. Еще бы вот чуть-чуть и все и поднялся бы. Ну, как видите, не смог. Пытался, но не смог. Идем дальше. Надо вот так. На веревке бой. Ну, в принципе, я немножко поторопился и лоханулся. Там дальше, думаю, пройду. Главное, чтобы я дошел до чекпоинта для этого. Хотя бы, чтобы у меня было 4 хп полных, чтобы я мог тут дальше проходить. А то я могу еще и всрать эту гонку, ребята. Но я как бы уже проходил эту гонку, раза три проходил ее. Ну было делать нечего. Я решил потренироваться и прошел на своей основе еще проходил я так тут нужно ребят аккуратненько здесь все ну конечно же я опять лоханулся ну почему я тут лоханулся ребята я не знаю раньше я проходил как спокойно здесь вот, а сейчас вот я два раза уже топанул Еще ждать пока этот ну, бас доберется до, до этого до меня пока он там блядь, пройдет пиздец конечно вот это вот зря конечно я вот этом оставил точнее сохранил его вот тут вот зря вот чтобы он там стоял и все Думаю, сдался бы сам. А так он будет со мной теперь идти, блядь. Типа думает то, что... Так, ладно. Фух, прошел. Хорошо прошел. Тут просто узкая такая, ребята. Вот тут, вот, ребята, можно заметить то, что тут пошире будет, чем там. Тут пошире уже расстояние будет, поэтому тут будет легче. Тут будет намного легче. Все. Я снимаю уже 7 минут, в принципе. Но я думаю то, что, ребята... Сыграю гонку и сыграю где-то 3-4 боя на ставке, потому что я хочу как бы снимать на этой страничке бои, ребята, да. Я решил то, что когда я буду прокачиваться на рубинке, да, буду обычно в стримах качать рубинку, дальше я буду играть на фейке на этом, или где-то в другом месте, думаю. Я думаю, ребят, знаете что, то, что на основе я буду снимать теперь обычные стримы, я буду проходить с кем-то босса, супербосса, любого в стримах да, любого босса босса стримы будут, кстати, скорее всего раз в три дня проходить, думаю, да вот такие дела то есть я это все пока что только думаю, как это сделать правильно, чтобы было вот такие дела сейчас он, короче, тут будет тупить, пускай он быстрее лоханется он, скорее всего, и так лоханется, это понятное дело. Ему там не пройти и в жизни в то место, то, что я прошел. Не для, не для его, короче, уровня. <coughs> мозга, типа, Или как называется, мозга, да. Ну, я думаю, я успею все-таки туда зайти. В том место сейчас он опять лоханется. Я должен быстро, резко, короче, на шифте, короче, добраться На шифте. Надеюсь, я это успею сделать. Что он делает? Что он за такой... Пиздец, конечно. Я не буду говорить это, ребята, но... Неужели он пройдет? Он прошел то место! Аллилуйя, блядь! А я прошел это место. Такие дела. Ну, я думаю, эту гонку я пройду уже точно, ребята. Здесь, как бы, я думаю, пройду... Может быть, даже с первого раза пройду. Я, в принципе, знаю, как это проходить. Надо очень резко пройти, ребята, проходить. Тут это место очень резко надо проходить. Бля, как я быстро говорю, ребята, это я просто в шоке, на самом деле. Иногда я очень быстро говорю что я сам вахую, <laughs> да. А, вот такие дела. В принципе, когда я быстро говорю, я очень непонятно говорю, да. Вот, надо минку обезоружить. блять, обезоружу минку. Надо быстрее добраться наверх и уже... Да блин, капец, минка тупая. Мне теперь ждать, пока он, блядь, доберется до меня. Ой. Хотя я сам его быстрее за джекпоинтил. Он на этой, на этой пушке, короче, он сдохнет ребята все пять раз я отвечаю просто все свои хп он на этой пушке э, скорее всего убьет или как называется уничтожить вот а я в принципе пройду сразу на 9 по крайней мере на 10 пройду сразу Это хрень опять лазерная да это хрень может помешать мне еще главное делать все аккуратно надо эту минку убрать ну, блин, ну, уберись. Сейчас он, короче, на ней захланётся, да, смотрите, он на ней захланётся, и все. Это мелкие. Надо было, его, чтобы он сдох сразу там. Да пускай играет, короче, пускай играет чувак. Мне это что плохо. Мне, в принципе, нормально. Ну, хотя это занимает больше времени, то, что он ходит там, делает ходы, ну, мы просто угораем, сидим сейчас, да, над ним. Нам-то что? Нам-то ничего. Так Все Теперь нужно очень резко, ребята Очень резко нужно сделать все Как видите Это изичное место было Я его прошел с первого раза У меня еще полные, ребята, полные ХП, то есть у меня э, Все жизни имеются, целые 5 жизней у меня имеются Этого вполне хватит, чтобы пройти эти пушки Ребята, поверьте мне в принципе, думаю, что пройду. И я эту гонку прохожу не просто так. Как я уже говорил, я хочу убедиться, что за нее дают или не дают бонусный опыт, который нужен для того, чтобы уровень прокачивать, ребята. А я проверю просто-напросто, можно тут играть или нет мне. Чтобы я не повышал уровень, я хочу узнать, дают ли там опыт бонусный. Типа. Блядь, ну что такое, ребята? Я еще сейчас могу жизнь потерять целую. А это очень много. Это это целый, блядь, Целая попытка, чтобы я дошел сюда на финиша, короче. Как раз она может спасти э, весь исход боя. Чувак, лучше? Лучше на месте стоит. Э, советую. Я его уже понял. Так. Надо зачекпоинтиться. Ой. Ну, короче, у меня 7 хп есть. Надеюсь, я их сохраню, чтобы попытку сделать полноценную уже. Это будет хватать мне 7 хп вполне. <coughs> Завтра я этот бой выложу, ребята. Сегодня у меня 8 число. Ну, я думаю, как раз-таки... за Завтра я успею смонтировать этот, этот видосик, ребята. Этот бой. Ну, это, блядь... Обычная, ребята, гонка, но, я думаю, еще бой сниму. Успею снять бой. Да, такие дела. Так, минку обезвреживаю. Тихо. Тихо. Все. Минку обезвредил. И смотрим, как я пройду это место, ребят, пойду или нет его это место, потому что мне кажется, что я могу тут заруинить сразу Ну, надо очень быстро, ребята, надо очень быстро его проходить. Эти пушки стреляют по очереди то есть сначала первая потом вторая потом третья потом четвертая и они стреляют так довольно-таки ну скажем так не очень быстро они стреляют есть пушки которые стреляют быстро так сейчас я очень максимально быстро но ну, не успел надо было зацепиться еще раз потом еще раз отцепиться и уже до финиша дойти надо короче там очень все резко делать ребят, чтобы как бы не ждать не ждать пока эти пушки там убьют там и так далее а надо очень быстро все резко делать то есть, я первую попытку уже всрал. Но это не важно, ребята. Главное, что сейчас... У меня еще 4 раза есть. Я могу использовать эти 4 раза. Я еще буду баху, если этот нубас каким-то путем сможет дойти до финиша, а не я. Это должен быть я, а не ты, чувак. Ты же ничего не умеешь делать. Ну, хотя там мозга не нужно на том месте никакого иметь. Надо просто очень быстро цепляться и в конце уже как-то... Ну, в конце самое трудное, конечно, будет. В конце самое трудное, ребята. Ну, я уже проходил эту ронку, да? Я знаю, как мне надо проходить. Смотрим на этого рабана. Раба этого. Сейчас он будет, короче, тупить. Нет, он решил подождать один ход, типа, чтобы я сам... Ладно, чувак. Так, сейчас надо, я скорее, резко. надо успеть, короче, сделать попытку, вот он. Или подождать. Нет, надо сразу, короче, буду сразу. Тихо, блядь, ну как она зацепила меня? Шалава, блядь, тупорле. Как же меня это бесит, ребята, на самом деле. Вот как она зацепила меня. Как-то вот странно то, что она не зацепила. Сейчас я только на бас И у меня еще три попытки есть. Ну я не уверен, то, что я пройду. Не уверен, ребят, но я постараюсь пройти. Там просто нужно очень все делать четко. Тихо. Чтобы я не запорол тут ход. Что такое? Что он так лагает? Веревка эта самая. Так, все, заходим вот сюда, все, и у меня уже следующий ход должен быть победный, то есть должен дойти до финиша. Надеюсь, я дойду до финиша, чтобы уже не, не париться. Ну, у меня еще будет две попытки запас, если не пройду. Надеюсь, я пройду ребята. Главное тут надо быстро все делать. Здесь трудно Я говорю сразу всем, кто не проходил гонку -то. Изичная гонка, ребята Я прошел Хотя я в конце упал, видели? То, что я сохранился И я в конце упал, и я возразился на финише Я в шоке, ребята, на самом деле, с этой гонки Ну, а теперь я хотел проверить Дают ли за него бонусный опыт Сука, дают все-таки дают. Ну ладно. Если сдают, значит, я не буду играть в эту гонку больше никогда, потому что я не хочу прокачивать свой левел, э, ребята. То есть я получил фузики, я получил эти ресурсы и получил опыт, который мне, в принципе, даже не нужен. Но я получил его, и ладно, пускай он будет у меня уже, и ладно. У меня еще в принципе в запасе есть там немножко. Если я сыграю случайно миссию, то это ничего страшного не будет. Главное, чтобы у меня уровень как бы не поднялся выше. Вот такие дела. Вот такие дела, ребята. Ну и теперь я уже снимаю сам бой новый, ребята. Новый бой. На ставке 15. На ставке 10 фус, точнее. Будем играть в два персонажа. Здесь какого я уже поиграл сегодня. Просто поиграл, поприкалывался. Тут довольно-таки карты даже другие. Вот эти карты раньше были доступна на 30-х уровнях. Но сейчас она как бы на мелких доступна только. Вот. И я могу вынести сразу этого черпачка. Я помню эту тактику с помощью сварки. Обычно сварки это, да. Где сварочка моя? Вот, сейчас он отправится в водичку. Вот такие дела, пацаны. Этот чувак похож на Джеки Чана, хотя нет, я ошибаюсь. <свы> Аватарка постоянно виду, как будто похоже была. Ну, конечно, я не, раз... не разглядел немножко. Я... <свы> Идем, в принципе, дальше. У нас попался этот чувачок. Можно вынести, может, шокера его? То есть тут бои ребят очень быстрые. Они очень быстро проходят. И мы тут можно спокойно можем тут задротить даже. Ну я тут не буду задротить именно, я просто буду тут играть по фаму чисто. Я могу тут получить бронзу, серебро и даже золото, ребята. Рубинку тут не знаю, как получить, можно или нет на этом мелком уровне. Хотя это возможно, ребят, это возможно. Я знаю, что это возможно войти в рубиновую лигу на мелком уровне. И я может быть как-нибудь схожу. Я не уверен в то, что. Я этого хочу. А Винни-Пух, это, конечно, у нас за трот попался, ну, за трот мелкого уровня, я имею в виду. Для 30 такого уровня это вас какой-то, по идее, должен быть. Хотя я его солью, ребята, я его солью, потому что, ну, потому что у меня тут тоже арсенал тоже есть. Как бы я тоже тут не нуб. То есть я могу его вынести, даже как-то, у него есть, кстати, носорог, да. У меня нет он ложки, кстати, вот это очень плохо на самом деле. И у меня, скорее всего, да. Э, Паукаки нет. Нет, у меня просто заметил, да? Хорошо. Э, хорошо. Э, я прикрываю. Я переход даю. Должен вынос дать, ребята. Должен дать вынос. Я, конечно, не уверен, потому что я вынос там. Потому что я, видите, туплю. Так, балку. И УЗИшку. Надеюсь, найду. Давай, давай, хорошо. Нет, не получилось. Ну ладно, блин. Такие дела, ребят, не получилось. Ладно, уж тогда. Надо вынести этого леху, потому что носорог он может там проломать землю. Ну, все уже так поздно, ребята. Этот ход был важен для меня. Это один важный важных ходов был. У него весь арсенал имеется, ребята. Ну, конечно, если бы я вынесла он бы запел по-другому, конечно, тот чувачок. У меня еще есть шансы на вынос, я думаю, есть, да. Если он лоханется сейчас, то я вынесу его потом. Кстати, он сейчас может лохануться на огоньках. Смотрите, нет, не может. Или может. У меня есть экстренный телепорт, по-моему. Зазем он кинул, он кинул перчатку. Экстренный телепорт, экстренный должен быть. Нету. Нету, ребята, нету. Вот все портит этот Зазем, ребята. Самый Зазем, он всё портит. Я не, не смогу отсюда выйти даже теперь. Хотя, если... Я не смогу. Сдам за просто. Потому что Зазем испортился. У меня нету экстренного телепорта, нету ранцев, нету нихуяцев. Ничего нету, конечно же, у меня. Если был бы у меня ещё ложка-охранник, тогда было бы другое дело. Но тут, короче, без вариантов было все, ребята. Ладно, проиграл так проиграл. Я не буду тут особо, ребята, стараться даже выиграть. Я сдался, потому что шансов не было никаких. Все испортил за землю сраной. Я бы вынесло, потому тогда, может быть. Ну, конечно, шансы были, и то, чтобы не вынесло, но... Еще замораживает меня, урод ебаный. Ну, ладно. У меня переходы есть. У меня переходы. Братан арбуз кидает? Серьезно? Ты что, издеваешься? Смотрите. Прикол, смотрите. Получится у него или нет? Не, не получилось. Я думаю, что он себя заморозит. Ну, он... Короче, он под вынос встал <смех> гениально. Протан гениально просто. Хотя, чем я вынесу его? Чем я вынесу его, ребята? Да, давайте, кстати, я его вынесу. То есть у меня есть... Тут, думаю, три минки хватит. Три минки. Раз Потом Два мингам. Минга. И три мингам. И сколько у него атаки? У него должна быть полная атака. Тогда, да? Он сдался. Все хорошо. Хорошо. То есть видите, как все легко. Но я, конечно, тут боится раул, но это ладно, ребят, это ладно. Как бы это вообще ладно. Тут у меня вынос сузишки имеется. Вот просто поиграл, ребята, один день. Даже не один день, а один час все поиграл. Уже 17 ранг у меня, даже меньше, чем 17 ранг я поиграл. Ой, чем один час я играю. Что-то я охуенно сказал какую-то сейчас тему. Блять, ну это, конечно, очевидно было то, что так и должно было быть, ребята. То есть я просто ход здесь. Так и должно было быть, конечно же. Он, блядь, не мог нормально вынестись. С помощью дишки я нормально был, конечно же. Он, конечно должен был остаться там. На этом краешке, ебучем, да? На этой загогулине, как называется эта хрень. Пиксель обосном. Пулемет обосный. Да что он сделает пулеметом? Этим? Пулемет у тебя, конечно, убогий, чувак. У меня и то лучше. <смех> Сейчас я могу дать вынос. Конечно же, если они не вынесу, будет очень плохо. Но я должен сделать его. Потому что у меня дракож есть. Я могу вот так делать этим дракончиком. Блин, минка тупая. Все и сюрикенчики. Да, я... конечно, я тут не вынесу, ребят, потому что надо порт кидать еще я мог сюрики нормально бросить где они вот они блять ну конечно же не вынес, не вынесу потому что блять он же бронер на броннер да? бронер у него полу бронер короче он тупой персонаж этот мало атаки у него надо было больше атаки делать я бы не успел все равно то что у него как бы что потому что минка не мне, я бы все равно не успел Что происходит вообще в этом бою, ребята, я что-то не соображу никак. Надо, наверное, что-то делать. Надо что-то такое опасное. Может быть, вынести как-то кого-то. Да нет. нет надо. надо придумать. Надо придумать. Ой, я придумал, я придумал, ребята, надо его зажарить. Или паучка. Да, думаю. да паучка, мой вариант будет паучка. Где мой паучок, где мой паучочек? Вот паучок мой. но это паучка. У тебя портов нету, надеюсь, или есть? Ну, может быть есть, может быть нету. Скорее всего, да, есть я. Шокер. Что шокер? О, спасибо, чтобы я не ждал там, пока ход свой сделаешь. Бредовый. Ты пропустил ход. Ну это или клыбки. Это Яна какая-то, Яна, девушка какая-то. Давайте. Просто по приколу, чисто по приколу. Используй динамит. Самое тупое, убогое оружие Вормикс я использую на своих боях, ребята, на своих видосах. Впервые использование динамита от Данила Ясенко. Это, конечно, оружие очень мощное, ребята, Она может просто карту разъебать за три хода динамит обычный. Меня нет, шучу. Динамит полное дерьмо. Если, конечно, это не поиск американсов. Потому что польская инкадзе может помочь иногда. О, мартира в бой пошла, Мартирочка. Она затащит весь бой. Мартирка. Вот и ч, мартирка? Граната. Какие, блядь, тут смешные бои ребят. Я в шоке на самом деле. То есть можем теперь, кстати, сейчас каким-то путем. Каким-то выйти. О, ресурс возьму даже, ребята. Потому что надо ресурс собирать. Ресурс это очень важно в этом фейке для меня. Потому что у меня тут нету нифига. Тут, кстати, канат не улучшили, да? Да. Ну, давай, отскакивай. Вот такие дела. Так, мы можем сейчас что-то сделать. Такое очень опасное. Например, например, например. Разрядник нахуй. Разрядник на уебал нахуй. Ну, и, конечно, было хуево на самом деле, то, что я сделал сейчас. Но зато я зауронил. И этой маркиры 5 хп еще остается. Да? Она еще живая. Она даже не работает. Она даже не работает, мартира. У Гоус-Пука спрыгивай. О, молодец, молодец. Просто молодец. Сейчас как бы я должен добить кого-то. Я думаю, сейчас поставить балочку такую и зажарить их нахуй. Потому что шапка у меня к огню. С уроном к огню. Плюс 20% дает. И я могу снимать по минус 10 хп огнеметом. Вот, смотрите, как вот. Я могу даже его, скорее всего, даже... А, нет, у него, у него носорог, поэтому я не смогу. Если был бы не носорог, а обычный персонаж, то я бы смог снять 10 хп. Так, 9 только. На но носорогах 9, на обычных персонажах по минус 10 снимает. Я проверял уже это ребята. А, кстати, у меня сейчас почему-то... Я не знаю почему, но у меня начался бандикам перезаписывать видео. Ну, в смысле перезаписывать. Он, короче, один кусочек, короче, вырезал. И начался, начался другой кусочек записываться. Не знаю почему. Но так произошло почему-то. А почему я не могу сказать почему именно? А он, короче, что-то делает. Он пытается что-то мутить. Диско дискомет! Серьезно? Дискомет, обычно дискомет. Сейчас просто жарим. Заебись моего добилия. Осталась яночка. Осталась яночка. Это осталось ее добить и все. Ну и что? Что ты будешь? Арбуз зловонный. Охуеть оружие крутое прям. Супер крутое оружие Warning. Которое добывает Яночку эту. И все. Идем. еще один бой сыграем. Или может быть даже два боя сыграем. И. На этом я закончу, ребята, видосик снимать свой, так, э, я хотел снять, кстати, с веб-камерой, но почему-то я не мог настроить ее нормально, кто это, о, карта вообще шикарная, ребята, он сдался, еще один быстрый. просто 15 уровень за один час я набрал, 15 ранг, точнее, за один час я, а, только что час прошел, как раз, как я начал играть, я поиграл там немножко, потом начал снимать видос, короче, бой новый. И уже 15 ранг набил. Охуять просто, да? Давайте пулемет используем. Ух, нихуя себе он уронит, ребята. Нормально, нормально Для таких уровней мелких он нормальный пулемет. Ну, в смысле, улучшенный. Если был бы не улучшен, тогда было бы говно полное. Он у меня нормально, цепной пулемет, называется, не помню. Бля, как я быстро говорю, ребята, в этом видосе. Ну я бывает такое, что у меня рейс ускоряется, типа. Почему я хуй знает? Он, короче, просто бурит. Ну, давай, бурит до конца просто. Бурит, и все До конца бурит, ты прослёшься. Да что он делает? Дурак, что ли? у меня нету, кстати. Как туда выйти теперь? Да чё... Ладно, короче, просто берем минку ставим и убиваем, нахуй. О, я сам выживаю еще. А, он демон. серьезно он демон? Ну, ладно, в принципе пускай переход дает. Как ты меня бесишь, а, братан? Он бурит просто меня. Он бурит, он думает то, что... Он таким путем выиграет меня. Да нет, чувак, не выиграешь. Я же не знал, что это демон, блядь. Не знал, что это демон, и все. Он мой шапку спиздил, гондон, ебану. Ах ты собака. Ну и все теперь тут, ребята. Я тут могу просрать еще, блядь. Ну это, конечно, 17 уровень. Ранг, наверное. Какой-то чувак, который не понимает. Нихуя. Так, сейчас я должен максимально зауронить этого пиздука. Если я его не зауронил, то я могу еще всрать. Поверьте, могу всрать. Потому что это такой, да, чубак, который делает такие ходы опасные. Я его даже заморожу. Так, я его заморожу. Нет, скорее всего, даже не его, а этого Илью. И постараюсь его добить. Постараюсь добить его, но не обещаю. Не, не, не получится, ребята, не получится. Так, давай, давай, давай. Сейчас у меня забурит сучка, да? Пидорасина. Сейчас забурит, да? Смотрите. я думаю, если, если он забудет, то я могу что-то предпринять. Например, сварку идти в бок. Какие у меня ходы будут, ребята, туда? А, он просто у меня уронится, минка сработает, и все, у меня не сработает. Минка. Тупая минка. То есть, он меня может реально сейчас уронить сильно. У меня, кстати, сколько атаки. У него ложка есть. Пиздюк, Иван, Реально, пиздюк. Минка сработай, пожалуйста. Минка сработай. Да он тупой, он не может. Он какой-то лох. Перевязка есть, надеюсь, да? Перевязка есть. Нету перевязки. Ах ты, шакау. Блять. Ладно, ладно. Тогда. Я должен что-то предпринять. такой ребята. Во, Балочку поставим. Сейчас будем тащить бой за будем тащить бой. То есть не хочу поиграть этому рабу. А, я должен куда-то далеко-далеко уйти. Вот сюда, допустим, примерно сюда. И напал запускаю. Сейчас его буду жарить. Если я не убью, тогда это будет поражение, конечно же. Ну ладно, я думаю, так не так жалко использовать. Да как-то не убился-то, шакал не убился. Должен был добить его, по идее, напал. Надеюсь, он не придет ко мне. Ко мне не иди. Ах ты, шакал, придет ко мне, скорее всего, да. Все, понятное дело, что придет ко мне и добьет меня. Уебок, а? Ну ладно, в принципе, это не страшно, Это не страшно, мне, в принципе, на поражение пофигу вообще. На, это, на этом фейке, потому что этот фейк чисто хочет развлекаться. Чисто, чтобы на... То, чтобы пофаниться здесь. И все. вот, тут нубы всякие попадаются. Я знаю, то что я там... Тупанул из-за того, то что он был демон. Я мог просто там не знаю, допустим даже сварку уйти. А я взял просто минку поставил. Я забыл то, что он демон. Короче, я даже не видел, что он демон. Даже у меня вообще пофиг было, что он демон. Там не демон. Я просто минку поставил, типа, тупанул. Все. Что он делает? Что он, блядь, делает? Что это за, за человек такой, блядь? Он даже не может нормально походить. Он, блядь, просто про проход сделал какой-то обосный Нахуй этот проход нужен, блядь. тебя просто пизда чувак. Ты понимаешь, я просто пизда ты не понимаешь просто да У меня тут фугашечки Была бы было бы фугасочка, было бы все по-другому чувак а так вот ладно ладно я дам переход хода, чтобы вам продемонстрировать огнемет демонстрация огнемета ребята в действии где он а на нахуй Огнемётик рулит просто. Огнемётик тащит здесь. Ну как тащит? Тут ми... лучше бы сработали минки на лоску, сработали бы получше. Но думаю, огнемет тоже заебись сработал. А сейчас я должен добить этого Вову. В принципе, можно поставить 4 минки и вынести. У него фугас есть. Ахуеть! Братан, ты что, издеваешься? Какой фугас? У него 14 ранг, кстати. И он, блядь, такой ход сделал. например. Чувак, ты просто, блядь, шикарен, блядь он меня еще вынести может да смотрите на шару бил на шар убил Ну, это нуб что говорить на шар убьет только нубас мы можем как-то без потери хп может минку поставить на палку а, да думаю получится ребят думаю получится в принципе хотя тут надо как-то облетать сейчас я делаю полную хуйню ребята надеюсь что меня сработает в принципе Чем я это делаю вообще без, без понятия честно я вынесу на шару охуеть бля ребят на самом деле прикольно играю как будто на команд какой-то на этом мелком уровне сейчас опять фугасочка будет шаровая и конечно же он мне не вынесет да может вынесет тут шансы есть Ну да, вынес. И сам остался под выносом. Красавчик просто, красавчик. Идеальный ход, чувак, идеальный. Главное, чтобы я не напоролся на твои огоньки. Вот, такие дела. А, в принципе, могу сейчас что-то выше забраться, как-то попытаться. Так, и балочку поставлю. И, наверное, узишку или калаш использую, потому что... Не нужен мне калаш в инвентаре. Чтобы, короче, не было этого. В инвентаре всякого барахла у меня. Сейчас у меня, чтобы было, чтобы только эти оружия нормальные. Соберу. Короче, все тут в кучу. Чтобы у меня есть. Будут тратить, короче, эти оружия. Наставку уже полностью потрачу их, чтобы их не было вообще у меня в инвентаре. чтобы у меня были, короче, только обычные оружия мои. Не было, чтобы этих поштушных оружий у меня в инвентаре. Меня просто бесит это поштушные оружие эти. Просто раздражают, ребята, меня на самом деле они. И я теперь могу. Ребят, последнее, что я сделать могу это зайти в группу игры Wormix и забрать бонус. Ну если тут есть, конечно, если тут есть. Да, есть в принципе бонус. А, забираем. Надо будет зайти на фейки, забрать этот бонус еще на, на фейке Wormix нуля. Потому что я там забираю бонусы регулярно каждый день. Чтобы уже купить арсенал весь. Надеюсь, бонус сработает. Давай, срабатывай бонус. Так, так, так, так, так, так. И на этом я заканчиваю свой видосик, ребята. В принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на паблик, везде, где можно подписаться. И добавляйте ко мне, ко мне друзья на эту страничку. Добавляйтесь. И мы сейчас ждем пока... Я заберу этот бонус. И наконец-то я забираю этот бонус и дается 5 ресурсов мне.